Здравствуйте. Эта коса проработала всего лишь несколько месяцев, а выбросили ее как отработавшую свой срок. Поиздевались над ней как могли, и видно, делали это с большим удовольствием или с огромной глупостью. Частично двигатель косы становился донором для своих еще живых и более везучих собратьев. Одним словом бедолага, попробуем ему помочь. Крышку топливного бачка пережали до максимального уровня, и наверное не обратили внимания что она пластмассовая. Защита и держатель бака отсутствует, хотя это не так и страшно в данный момент. Нас больше всего интересует двигатель и его состояние. С карбюратором будет проще разобраться, сложностей в нем нет. Движение заслонки замедленное из-за присутствия какой-то густой смазки, и скорее всего это остатки от использованного масла в топливе. Обязательно и первым делом нужно обратить внимание на замасливание которое будет появляться только при изношенных или поврежденных сальниках. Оттекающая через сальник из картера двигателя топливо под действием центробежной силы и напора воздуха разбрасывает самоховиком на рядом расположенные элементы. Свеча зажигания в таком же масле что опять же говорит нам о большом содержании его в топливе, ну и конечно же о плохой компрессии у двигателя. Шпильки глушителя вращаются вместе с гайками, что также может быть признаком раннего перегрева двигателя. Окно выпуска отработанных газов напоминает дымоходную трубу дровяной печи. Масло явно не жалели. На поршне заметно обильное покрытие напоминающее сахарный сироп или олифу. Что это точно, узнаем позже, а предварительно можно сказать что это лаковые отложения и остатки базового масла оставшегося без некоторых присадок при им простое. Полагая, что производитель масел честен перед нами и мы следуем его рекомендациям о нагаре и процессе его образования можно вести долгие дискуссии, но больше всего подобные разговоры ведут те, кто слушает рекомендации со стороны не доверяя своему личному опыту и практике специалистов. Вся эта грязь липкая напоминает собой старый убитый колхозный трактор покрытый отработанным потом и проехавшим через колхозную пасеку. Колодки центробежной муфтой болтаются и у них заметно значительная выработка в шарнирах. А вот и сама уплотнительная манжета по которой видимо проехались танком. Почему-то в народе их называют сальниками хотя конструктивно это два разных изделия. Неспецифические повреждения присутствуют в разных местах манжеты что наталкивает на мысль о повторном ее использовании. Оценивая состояние двигателя этого треймера смело можно заявить владельцу, что потери его невелики. А двигатель можно восстановить с минимальными затратами. Займемся делом.